Всем доброе утро! А, сегодня новый день, новые занятия. И эти занятия вы проведете со мной. Поздно, и я почему-то после физкультуры, да, занятия физкультуры решила почитать очень, можно сказать, для меня старую книжку, в плане мне ее очень давно дарили, и, наверное, полтора года назад, даже больше, я еще хотела прочитать и не смотрела это аниме вообще, чтобы специально сначала прочитать, а потом посмотреть аниме. И все откладывала, откладывала, И вот карантинка пыталась свои плоды, и сейчас я буду ее читать. Она видите. Даже в плочке такой специальной. Я ее даже не снимала. Просто убрала эту книжку и такая, блин, хочу почитать. На самом деле у меня есть книжки, которые я хочу почитать и перечитать, потому что я не помню, о чем там говорится. Я как-то пыталась одну книжку взять, почитать. Ой, дышка у меня прям. И я начинаю читать, и ну, вторую часть, это уже вторая глава, и я просто не помню, о чем там говорится. И я такая, так понятно. Надо все сесть. И я помню, конечно же, что-то там говорится в первой части. Но я решила все же с, с, с первой начать. У меня три части. И вот это еще сначала с этой начну. Э -э называется она Мэри и ведьмин цветок. Как-то мне плохо совсем. Вот, так что сейчас я буду читать ее. Я практически дочитала вот эту вот книжечку. Вообще интересно. Тут такой большой шрифт. и читается классно. Нормально, очень удобно. Там полторы главы осталось. И сейчас она на самом деле начинает делать домашку, которую я не хочу делать. Там какой-то бред со школой. ё я так не хочу. ОПЖ. Задали ОПЖ делать, когда мы никуда ничего не делали по ОПЖ. Вообще класс. Ах, не люблю. Вот вот именно эта сторона медали карантина ужасная. Не хочется. Эх, ну, дочитай. И, возможно, возможно, я что-нибудь сделала на сегодня. Но это вряд ли, потому что я буду делать только на завтра русский, там, например, математику, только такие предметы я буду делать, потому что ОБЖ я не вижу смысла делать, физкультуру, но ну, не надо, что там английский, тем более я don't speak English, так что это не мое. Буду читать свою книжечку.